Простатит лечения. Чаще всего в нашей стране используется несколько подходов. Так называемый западный, российский и микс подход. Западный подход ⁇ это дать много-много а, антибиотиков. Различных групп, например, препаратов типа левофлоксоцин или фторхинолона группа. Или а, антибиотиков а, в классическом виде. То есть это ампицелин, амоксициклин. А, Препараты смешанного типа с клавулоновой кислотой, амоксиклав, например, или аугментин, или флемоклав, ну, в зависимости от финансовых предпоч... или личностных предпочтений человека. На... Также сюда же можно отнести цифалоспориновые препараты. Ну, чаще всего там Супракс, Седекс и другие препараты. На втором месте по частоте использования при воспалении ткани предстательной железы находится альфа-адреноблокатор например омник или например фокусин или там сувазин или урарек их достаточно большое количество но в чем их суть они обладают способностью расслаблять протоки предстоятельной железки и <coughs> помогать воспаленному секрету предстательной железы лучше уходить оттуда, оттекать. На третьем месте идут так называемые фитопрепараты. Ну, первое, что мне в голову приходит благодаря рекламе по телевизору и э, действию медицинских представителей, это Простомол ума. Да, простамол просто будет мужчина или что-то такое, слоган был. Что эти препараты делают? Они убирают отек ткани предстательной железы. Затем достаточно часто используются препараты в виде вытяжки из ткани предстательной железы крупного рогатого ската. Они за счет некоторых иммунологических факторов воздействия улучшают трофику, то есть питание предстательной железки, и человеку становится легче. Ну и наименее распространенными... Ну, это уже достаточно специфическое лечение. Давайте туда сейчас лезть не будем и остановимся на четырех основных группах. То есть это антибактериальные препараты, это препараты э, расслаб... э, из группы альфа-адреноблокаторов, фитопрепараты и четвертая группа это э, вытяжка из э, ткани предстоятельной железки.